Всем привет, друзья! Буквально пять минут назад я получил посылку от моих друзей из Германии, а конкретно от компании Cheyenne. Ребята вновь попросили сделать для них обзор оборудования. Сегодня мы проведем анбоксинг, посмотрим, что внутри посылки, но уже в следующих выпусках будет полноценный обзор на данную тачку. Все честно, как вы любите. Погнали! Ассистент, ножницы! Погнали, вскрываем! Обожаю скрывать посылки. Прям вообще у меня с детства такой фитиш. Чтобы не приходило рвать, метать и скрывать. Главное холдер не повредить, иначе все расстроится. Так. Угу. Все, разрезал. Наверное, надо открывать, да? Погнали. Так, что тут у нас. А у нас тут какие-то бумажки. Но бумажки нам не совсем интересны, да? Нам интересно, что внутри. Внутри вот такие вот штуки. Вы видите вы видите так я засираю свой кабинет так ну тут у нас пару коробок картриджей троечки самые ходовые иголочки все как люблю но и сама эта машинка ну что открываем открываем, смотрим кайф просто кайф коробки у шаин как дорогущий просто коньяк подарочный Просто пушка. Так, что это у нас? Наклеечки, наклеечки отклеиваем. Главное сразу не разорвать в истерике. О, как же много наклеечек. Ну конечно. Ожидание оно всегда прям еще больше добавляет прям эмоций. Наконец-то она у меня. Вау! Это что за аппарат? Вау! Что внутри? Сейчас сразу надо все достать, проверить. Какие-то бумажечки. Коробка просто развалилась, но, в принципе, она здесь не нужна нам больше. Инструкция. Как всегда, у Cheyenne огромная просто энциклопедия с тачкой. Это, на самом деле, очень круто, потому что инструкция есть на разных языках. Я изучу ее чуть позже. Мне интересна больше эта коробочка. Я надеюсь, вы поняли, что сейчас мы будем раскрывать Cheyenne Psalmowa Unlimited. Это проводную тачку, которая стоит 105 тысяч рублей. Тынь! На самом деле, буквально три года назад никогда бы не подумал, что буду вот так вот перед камерой с живыми эмоциями скрывать такой аппарат. На самом деле, похоже очень на комплект какого-то фотоаппарата или видеокамеры раньше, знаете, вот эти вот, очень такая приятная прям коробочка. Ну это очень круто на самом деле, потому что, что, было раньше, это обычно коробка, сейчас просто пушка. Так, ну я первый вижу, а потом вы. Вот это да, ребятки, И такого вы еще не видывали, конечно. Что, друзья, показываю. Вот так выглядит комплект тату-машинки Cheyenne Solnova Unlimited. не знаю, что такое Cheyenne Solnova Unlimited, это первая беспроводная тату-машинка от компании Cheyenne. Очень любопытно, на самом деле, сравнить с предыдущей версией, поэтому ассистент, ништяк, это Предыдущая солнова в принципе, выглядит не идентично, то есть в плане дизайна никаких изменений конкретных нет. По весу, в принципе, практически то же самое, прямо не практически, а то же самое. При этом эта тачка, да, кто не знает, работает на проводах, по старинке. Здесь без проводов. Давайте посмотрим ее поподробнее изнутри. Сразу у нас накрученный держатель. Держатель алюминиевый, то есть предназначен только для автоклавирования. Все смазано, все аккуратно, все красиво. прям замечательно. Держатель никак не отличается от предыдущей модели также. С этой стороны у нас идет, как я понимаю, разъём под батарейки. Он легко, кстати, отключился, поскольку, его, в общем, река не... И сюда, да, у нас уже устанавливаются сами батареи. При этом становится, как я понимаю, только одна батарейка. Давайте сейчас попробуем вообще ставить, как она вставляется. В принципе, здесь есть для таких, как я, надписи, да, каким местом, куда вставлять батарейки и почему. В принципе, все написано, все адекватно. А, кстати, одна батареечка все вставляется, то есть в запасе у нас еще одна идет. Чуть позже сейчас в инструкцию заглянем, вообще посмотрим, насколько хватит батареек. И аккуратно мы закручиваем нашу крышечку. Все, батарейка установлена. В принципе, с батарейкой также вес. Никак не отличается. То есть это самое вообще крутое, потому что я переживал, что она будет возможно слишком тяжелая, не некомфортная, неудобная по разрисовке. На самом-то деле нет. Также она, как, как и солнова комфортно лежит в руке, все без проблем. Нет, ничего не перевешивает, все клево. Самое клевое что батарейка находится внутри тачки. Они требуют дополнительных никаких агрегатов сюда то есть Как многие сейчас делают, покупают какие-то китайские блоки, либо даже не китайские, но которые, получается, отдельно. Собирает какую-то непонятную конструкцию, выглядит все это, на самом деле, не очень. Да и по развесовке, думаю, то же самое. Здесь же батарейка находится внутри, выглядит это очень стильно. При этом нет никаких проблем с развесовкой тачки. Это очень круто. Далее. Прежде чем, я думаю, ее включать, заводить, проверять, нужно, наверное, немножко ознакомиться с инструкцией, да. Не быть русским человеком в этом плане, а сначала почитать, а потом уже пытаться ее только туда-сюда. Также дополнительно у нас идет... Вольтаж тут, как я понимаю, мощность ее. Но это не особо интересно. Мне интересно, как она включается и как она работает. Эта же инструкция у нас только на английском языке. Здесь все подобно написано на русском. Сейчас я основные моменты вам озвучу. По поводу инструкции, здесь вообще есть абсолютно вся информация по поводу машинки, как ее работать, как ее обрабатывать, упаковывать, барьерную защиту. Вообще все здесь есть просто на 40 страниц. Также есть основные характеристики, да, то есть ход иглы 3,5 мм, вылет иглы до 4 мм, какой привод, режим работы, диаметр машинки. Вся вообще информация здесь есть. Меня, в первую очередь, интересовало, как же ее включить и как же настраиваться здесь вообще в вольтаж. Давайте разбираться. Так, давайте по поводу включается мы нажимаем на эту кнопочку. Здесь одна кнопочка всего лишь есть, здесь не потеряешься, да. Зажимаем. У нас загорелись огонёчки. Тут есть даже написаны индикаторы. Белый цвет – это значит, что заряда хватит более 50%, желтый от 50 до 26%, оранжевый – от 25 до 1%, и красный – это 0%. Насколько хватает аккумулятора, все подробности будут дальше в обзоре. Сейчас мы просто смотрим, что это такое ко мне интересное пришло. Далее, как регулируется вольтаж. Тут поинтереснее. Что для этого необходимо сделать? Зажимаем эту кнопочку, нажимаем ее, машинка начинает работать. Машинка очень тихо работает без картежа, да, и с картриджем она будет работать тоже тихо, Если попозже его установим. То есть все, машинка наша включена, зажимаем мы кнопочку и меняя положение и угол машинки, также меняется наш вольтаж. То есть угол больше, вольтаж меньше, угол меньше, вольтаж больше, или наоборот. Блин, круто. Отпускаем кнопку, получается, и вольтаж наш зафиксирован. Все, тачка у нас работает на одном вольтаже. Блин, это просто нереально круто. Нету никаких лишних кнопочек, экранчиков вообще ничего. Единственное, что мне нужно будет разобраться, на каком вольтаже все такие работы. Это будет немножко, наверное, сложновато для меня, потому что я привык к цифрам, но, блин, то, что нет никаких лишних кнопок, экранов, это прям мне очень радует. Я же русский, да, выкидываю бумажки раньше времени, думаю, что они бесполезны. Регулировка вольтажа. Просто вот, как в детстве бутылочку поиграть. Надо даже проще. Короче, смотрите, ребят. Положение тачки нарисовано, да? Зажимаем. Так, сейчас, секунду. Что таки угу. Сейчас. Вот, зажимаем. То есть вот. И по положению ячеек видно, да, какой вольтаж. Вот это, конечно, прикол. это я понимаю. Сервис ништяк просто. Я бы на самом деле, наверное, бы не знаю, как высчитывал, на ком вольтаже я сейчас работаю. А подобная штука поначалу можно приноровиться. То есть, а потом уже понимать по звучанию, в принципе, на каком вольтаже ты работаешь без каких-либо проблем. Вау! Просто вау! Это круто! По поводу держателя, носки картриджа. Да, давайте сейчас установим картридж, проверим, как она работает с картриджем. Сейчас у меня в руке одиннадцатый раунд шейдер. В принципе, картридж устанавливается. Держатель так же, как и на предыдущих моделях. Шейн, ничего нового, это и хорошо. Кстати, держатель от предыдущей, новый, подходит на эту тачку. Следовательно, ну, у тебя теперь есть, Саша, два держателя, чтобы ты мог их стерилизовать без каких-либо проблем. Очень клево и удобно. Давайте попробуем, как она работает с картриджем вообще. То есть мы присовой стрелке устанавливаем картридж. Видим, пока тачка новая еще так с небольшим таким трудом вставляется, но я думаю, сейчас во время работы мы ее подразработаем хорошенечко. Так, нажимаем кнопочку. И все, ништяк работает. Регулерка вылета максимально просто. Да, выкручиваем держатель, тем самым меняем вылет иглы. Слушайте, даже с картриджем она работает очень тихо. Сейчас попробую изменить вольтаж. Причем что я на кнопку не нажимаю, а как будто бы просто вот я ее притрагиваюсь, и она как бы полусенсорная какая-то, что ли, я не понимаю. Очень клево. Нажимаем. Просто можно играться вот так вот час, ведь да, сюда трыкать вольтаж. Блин, ребят, это просто пушечный аппарат. Я уже с нетерпением жду, когда я сделаю ей первую татуировку. И после того, как я ее полностью отработаю, вообще изучу как, что, зачем, почему, прочитаю всю инструкцию А Ада, я проверю ее на разных видах кожи, на разных местах. После этого я запишу для вас полноценный вообще обзор на эту тачку. Подробнее поговорим о ее комплектующих, что как работает, что заряжает, на сколько часов самое главное хватает одного заряда данной машинки. И как вообще это работать без проводов в 21 веке. Если ждешь данный разбор обзор, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и, конечно же, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить этот пушечный видос. Поэтому я понимаю, теперь